Всем привет! Это видео является обзором на Kampfpanzer 70, немецкого премиум-тяжа 9 уровня. Как он чувствует себя в рандоме, его плюсы и его минусы дали видео. Однако, перед этим краткая историческая справка. Эти 70, если по-немецки, то Kampfpanzer 70, американо-западно-германский танк, создававшийся в 60-х годах и цели создания которого были. Первое, превзойти по характеристикам так называемый Future Soviet Tank, которым впоследствии окажется Т-64. Второе, встать на замену М-60. Рейк сочетал в себе много оригинальных решений. Например, установка 152 миллиметрового орудия Совмещенного спусковой установкой ПТУР, а также размещение механика водителя башен. Поскольку MBT-70 создавался как превосходящая система оружия, его комплекс вооружения был рассчитан на поражение всех перспективных бронированных целей с обеспечением беспренцедентных на 1965 год в расчете на перспективу показателей бронепробиваемости по гомогенной стальной броне. Относительно успешность проекта в сентябре 1969 года Министерство обороны США пересмотрело свое отношение к этой совместной программе, в основном по причине ее стоимости. В результате 20 в января 1970 года совместный проект был прекращен, разделившись на две независимые национальные программы: американскую XM803 впоследствии вставшей Абрамс и германскую Леопард-2. За все время существования проекта было выпущено 14 танков. Вернемся к нашему любимому бицу, Откатав на Кампанцер 70 почти 1000 боёв, я могу с уверенностью сказать, что танк далеко не имба и далеко не помой. Из его плюсов могу перечислить. Первое. Орудие калибра 152 мм с альфой 560 единиц на базовых снарядах, что в купе с КД под 17 секунд неплохо, но КД можно разогнать до 15 секунд. Второе. Хорошая броня башни. Башня хороша, не спорю, но в ней много уязвимости. Об этом подробнее в минусах. Третье. Хорошая подвижность, как для тяжелого танка. 40 км в час на тяже это очень даже хорошо давая больше свободу маневру. Четвертое, неплохой пробитие. Пятое, высокий фарм серебра. А теперь минусы этого танка. Первое, абсолютная картонность корпуса и части башни. Ключки и приборы, систему управления огнем, квадратики по бокам. Второе. При попадании в лючок можно выбить мехвода на наводчика, который еще и заряжающий. Третье. Вследствие первой причины ромбом не постоишь. Борс шьется даже так. Плюс там есть маленькая уязвимость в броне, которая шьется абсолютно всегда. Четвертое. Отсутствие комфортных УВН. Из-за перечисленных сверху причин можно понять, что так не еба, но и неплохо. Теперь перейдем к татикам от на нем. Первое. Действие как поддержка летежей. Суть этой татики в том, чтобы действовать от более бронированных тяжей, выкатываясь и давая урон по врагу, затем уходя обратно за кулак. Подходит только для низа списка. Второе. Действие как основа ударного кулака. Суть. Занять удобную позицию и выдавать по противникам урон. Вовремя откатываясь. Рашить не рекомендуется, только если против 4 тяжей зеленых, 2 тяжа красных и так далее. Подходит только для топа списка. Третье. Умеренная игра. Вставите за камешек и по мере готовности выдаете урон. Ничего сложного. Подходит как для топа, так и для низа списка. Четвертое. Продавливание сте фланга. Так как вы тяж, то вполне можете продавить исте фланг. Главное, что ваши тиммейты не тупили, иначе вас задают количеством. Подходит для топа и для низа списка. Пятое. Отыгровка от маленьких нацепей. УВН не позволят более крутые подъемы. За счет бронебашни можно попробовать отыграть от нацепей склада складок рельефа. Но убирайте место так, чтобы орудия хватило УВН. Шестое. Отыгровка от руин домов и так далее. Встайте в окошко и стараясь особо не поставлять лички, отыгрывайте от башни. Есть свои нюансы, но подходит для топа и для низа списка. Подводя итоги, могу сказать, что панцер 70 неплохой танк для фарма, но не настолько хорош, как, например, К-91. Но тоже неплох. Люблю его выкатывать и ломать лица альфой ПТ. За счет его фарма физическими бусорами и трека урона можем возить по 100ка серебрачисток на этом все всем спасибо за просмотр оформляйте подписку на канал и всем удачи и пока!